Ребята, доброе утро. Сейчас где-то 4.40. Солнышко еще не встало. У нас немножко похолодало. Где-то 20 с небольшим днем. Мы здесь отдыхали пару дней назад. Три ночевки. И неплохо на этом озере клювал линь. Даже одно утро мы 7 штук на удочку поймали. Сегодня я хочу, ну, целенаправленно приехал чисто порыбачить. Взял с собой удочку с боковым кивком. Ну, я вообще с вечера приехал. Пытался тут что-то на федера поймать, на убийцу карася. Только мелочь клювала. Короче, кемарил возле костра в кресле. Заплыву в середину камыша, закормлюсь и буду пытаться поймать линя. Линя, правда, вот клювал у нас не очень крупный. Такой, в районе полукилограмма в основном. Но был один хороший сход. Что будем пытаться? А что получится, смотрите дальше. Опа, не пузыри пошли что-то на прикормку стало он пошла там такое вот такая краснопер О. хорошая давай в садок. О, подняла ой-ой-ой хороший хороший это хороший ли это хороший линь, если это линь. Это линь. Вот он дает. Тише, тише, тише, тише. Все-таки я тебя дождался. Пока камеру одел, пока включил. Фу. Ты мой дорогой, а? Давай, иди сюда. Но ну, этот больше килограмма точно, красавчик, а? Тише! Опрыскал видят О, какой красавец, а? Захватил как! было кайф его тянуть а вот ребята такой вот тихо тихо, о, о, тихо. вот такой вот красавец лень но это больше килограмма по-любому садок все плыви дорогой класс Я заплыл где-то начало пятого, заплыл в камыши, там пытался словить на боковой кивок, ничего не получилось, потом сюда приплыл, пытался ловить на удочку, пару густерок, красноперка, ну ничего выдающегося, решил опять поплыть в камыши, опять поплыл в камыши, там сидел два часа короче 12 уже, думаю надо еще, еще осталась прикормка, надо еще тут попробовать посидеть небольшой ветерочек поднялся отформатировал флешку уже на этой камере, потому что закончилась память думаю, блин, как это без линия. раз, поклевка, ну, достал первого такого мелкого, грамм 200 и вот, началась рыбалочка, ну, половим, половим поднял прям как лещ. Вот не крупный, ну как не крупный, хороший, зачетный. поменьше, конечно, чем тот. Но. Но тоже неплох. все дело пошло. блин, вот тут -вот с утра не хотел клевать, а сейчас начал. еще один в копилочке по-быстрому забрасывали мой блин прозевал поклевку только почувствовал по кончику тихо чувствуешь удочку кто-то тащит Фу -фу. вот это да он гнется, а. ну тоже такой же как последний давай я может чуть-чуть побольше Опа. Ну такой. Грамм 700 может. Я в телефон раз и удочка чувствую по ноге бьет. Не, полкилошный. Док пополняется. Есть, есть. Ну вот это побольше будет. Это а, ну, такие стандарты. сопротивляется козырным давайте я рукой возьму без подсака Ты как настоящий рыбак опа ну Оп, и сразу в садочек Ну, клюют как-то партиями вот. Раз подряд. По два штуки. О, пошла поклевка. Немножко леневая. Есть, да, леневая. Леневая, линевая. О, да неплохой лень. Сошел. Сошел. Блин, сош... Прикормку сейчас покажу, какую использую. Прикормка моя. Вабик. Лень-карась. Прошлый раз я тоже на нее ловил. Но работает. На этом водоеме так точно на этом озере. поймал я сейчас освобожу по-быстренькому и отпущу так. опа опа опа тиши, тиши, ну вот это пацан нормальный Что-то с камерой то не включается, она уже перегрелась на солнце. Буду снимать на эту. Что делает? Налобная, наверное, перегрелась камера. Ух, дает. Дает жизни. Ну и не сказать что сильно крупный. Просто боевой. Опа. Так, экшен камера не выдержала напряжение и перегрелась. Я надеюсь, там.. Видео все осталось, что я записывал. Но дождался я его. Сидел, сидел. Не клевала где-то с часок. Это, наверное, шестой уже. А Ой, вот, включилась. ловлю на опарыша кстати. Uh, удочка у меня New Hunter семерка. Uh, основная леска 0.25 3D каида uh, поводок 0.14 тоже 3D каида хорошая леска неплохая по крайней мере вот прошлый раз я ловил то 0,12 с поклевки один линь оторвал ну вот сегодня поставил 0,14 и пока пока нормально все, вот сколько я уже, штук 7 словил наверное потом посмотрим Это в конце сколько я словил хорошо себе родителям, теще все будут с жареными линями так, ну что, буду пока, наверное, собираться. У меня тут линей уже я наловил. Поэтому можно и плыть. Да и запарился, если честно, я в этой лодке с четырех. Почти, ну, десять часов точно. Десять часов в лодке. Ну что, ребятки, приплыл я уже на берег. По итогу рыбалкой я остался доволен Конечно, если бы ничего не словил то Повезло, что решил еще попробовать на старом месте И оно сработало Ну вот непонятно, почему он активизировался только... только днем Ну и то, как есть уже Сейчас покушаю чуть-чуть, попью кофейку и поеду Кофеечек О, перед дорожкой само то. Еще чуть-чуть. Так, вот мой улов семь линков. Отпустил. Вот мой, вот мой сегодняшний улов. О, красавчик такой. Один сошел хороший тоже по сопротивлению. Но это самый большой. Уже они отнерестились, не уже мы ловили. Все ни в одном икры не было. Ну и вот стандартные такие полкилошные э, остальные. Ну где-то 3-4 килограмма словил линей. Красавцы. Поедут со мной. Линь очень вкусный. Вот это озеро. Вот этот линь. В целом очень доволен рыбалкой остался. Э, доволен. Тем, что по итогу получилось она все-таки неимоверными какими-то усилиями на последнем вздохе, но все-таки я их словил. Всех словил на опарыша, кстати говоря. Крючочек, наверное, 12 по-моему, номера. Ну, небольшой. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях. Возможно, я еще сюда приеду в этом году половить этих красавцев. Все, всем пока.